Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. А наша компания – это идеальная система для заработка а, вас и ваших друзей. А наша компания…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 Показать и рассказать о нашей компании, дать консультации и в результате получить за это нового партнера. А для того, чтобы вы смогли так зарабатывать, нужно, конечно, обучаться, учить маркетинг, научиться пользоваться рекламными площадками, развивать свои социальные сети, развивать свой YouTube канал записывать ролики и конечно как можно больше говорить с людьми и в сетевом маркетинге есть такие три гласных правила это первое правило это как можно а, говори а, больше с людьми второе правило это как можно больше говорить с людьми и третье как можно больше говорить с людьми необщительные люди очень редко, а крайне редко даже, добивается больших успехов. Как вы видите, мы находимся с вами на главной странице нашей компании, где вы, как гости или же как наш партнер, или же как собираетесь стать нашим партнером? Вы хотите ознакомиться о нашей узнать все о нашей компании? Здесь на главной странице вы можете почитать наши отзывы. Кнопочка отзывы, все кнопочки у нас кликабельные. Вы нажав на кнопочку отзывы, вы можете посмотреть, почитать наши отзывы, вернее наших партнеров. Это реальные люди, реальные отзывы, которые работают и зарабатывают наши партнеры. И при выводе где пишут отзывы о нашей компании Ознакомиться с нашими двумя основными площадками это маркетинг площадки мини идеал и макси идеал им все узнать у нас и конечно посмотреть наши документы. Мы международная компания, официально зарегистрирована. На главной вот странице сайта у нас находятся наши документы. Есть кнопочка проверить документы. Можете познакомиться с нашей администрацией. Есть дорожная карта, где вы можете посмотреть какие площадки, какие у нас программы есть, когда какая программа стартовала. И конечно есть личный контакт с нашей администрацией. Вы всегда можете ей и написать или позвонить в телеграмме, в ВК и в Скайпе, а есть наши официальные группы. Все партнеры, которые уже работают у нас, ребята, вы многих не вижу у нас в группах, присоединитесь к нашей группе. У нас есть группы официальные и в телеграме, и в ВК, и в Скайпе. А также здесь находится пользовательское соглашение оферта, где вы можете ознакомиться с, нашим, с нашей офертой. И как только вы посмотрели и ознакомились с нашей компанией, вы решили зарегистрироваться, вам нужно закрыть ссылку вашего пригласителя, который дал вам эту ссылку, и заново ее открыть для регистрации и посмотреть логин вашего партнера. Лучше переспросите, чем зарегистрироваться по битой ссылке. Итак, регистрация у нас довольно-таки простая, как и во всех а, компаниях, во всех проектах. А, и после регистрации вы а, окажетесь вот в таком вот кабинете. Первое, что это, конечно, нужно заполнить профиль. Для чего заполняется профиль? Для того, чтобы а, с вами, как с партнером, в первую очередь, ваш спонсор имел связь. Это самое главное. И немало важную роль, конечно, играет о том, что ваши партнеры будут иметь себя с вами как со спонсором. Это, ребята, профиль заполняется обязательно. Да и вообще, как можно не заполнить профиль, если вы собираетесь работать здесь. Не так пришли, открыли двери, закрыли и ушли, а пришли зарабатывать деньги, пришли на дом. Долгие годы, И поэтому нужно заполнить профиль и установить свой аватар. Это прописать свой скайп, телеграм, страничку ВК, телефон и в этом же разделе прописать свои платежные системы куда вы будете выводить, на какие платежные системы будете выводить свои денежные средства. Мы работаем с Perfect Money Pair кошельком. У нас подключена касса ФРИ и, конечно, работаем со всеми банками Российской Федерации. Вы можете и пополнять, и выводить на все банки. Вписывайте номер карты и на русском языке пишите имя какое написано у вас на карте. Следующая ячейка – это вписываете свой номер телефона и название банка на русском языке. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Здесь же в этом разделе есть такой раздел, как сменить пароль. Если вам не нравится ваш пароль, вы всегда его можете поменять. И, конечно, следующий шаг загрузить аватар с вашего компьютера, компьютера или телефона. Как только код придет от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Сайт перегружается и ваш аватар устанавливается. А следующий шаг – это, конечно, уроки по кабинету. Это самое главное, ребята, потому что здесь Здесь в роликах показано как правильно заполнить профиль как правильно пополнить кабинет как правильно сделать вывод и перевод между партнерами у нас есть внутренний перевод, который облегчает работу команды работу партнеров. что так у нас есть такая функция на каждой площадке есть функция такая поисковик. Как пользоваться этой функцией поисковик. И, конечно, наш бизнес полностью управляемый. У нас управляемые матрицы. Как правильно управлять бронями. Это очень важные уроки по кабинету. Обучение должны пройти каждый партнер и каждый новичок. Обращаю ваше внимание к спонсорам. Пришел к вам новичок. Первое – не не толкайте его, бегом а пополняй кабинет и активируйся. Вы лучше ему скажите, пусть он пройдет обучение в первую очередь. Как правильно все заполнить профиль и как правильно пополнить кабинет. Ну и... Какие же у нас в разделе финансы у нас отображается, сколько вы на сегодняшний день у вас на балансе, сколько вы заработали, сколько вывели и сколько пополняли. Какие площадки у нас есть? У нас такие площадочки есть, как площадка. Давайте я, наверное, нарисую. фаст «Фастрик» – это беговая дорожка, а там два стола а, совершенно Независимые друг от друга, они различаются лишь тем, что какой вход, такой и доход. Первый стол, вход 750 рублей, а за один круг вы делаете полторы тысячи а второй стол это на 7500, за один круг вы зарабатываете 15000, так до бесконечности. Есть наша основная программа, мы с ней стартовали, это «Идеал М-Мини» входить можно и с полторы тысячи. У нас нет привязки к э, любому к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Хоть со второго, хоть с третьего, хоть даже с шестого. Идеал М-Макси. Это м, тоже наша основная площадка. А, здесь вход на, составляет 15 тысяч. Итак, фабрика клонов. На фабрике клонов у нас а, это м, а, площадка Имеет 2 а, а, программы. Это а, программа на а, вход 1000 рублей, а, где вы зарабатываете 23 тысячи. И площадка с 10 тысячами вход. А, ну там вы уже зарабатываете э, более ощутимую сумму. И такая социальная площадочка, как микромани. А вход можно входить с 500 рублей, а можно входить и со второго, и с третьего стола, со стола выплат. А, я уже э, еще раз оговорюсь о том, что у нас нет привязки нигде ни на одной программе к первому столу. Старт своего бизнеса. Можно делать с любого стола. В разделе «Партнеры» отображается, будут отображаться все ваши партнеры до третьего уровня в глубину. И ваш, находится ваша реферальная ссылка. Итак, следующее, что у нас самое главное. Главное, у нас еще здесь есть такие кнопочки, как начало, начало структуры. Что значит эта кнопочка? А эта кнопочка означает того, что вы не сможете перейти на другую площадку, не нажав на это. Нажали в начало структуры и только тогда вы можете зайти на следующую площадку, перейти, переход из площадки на площадке. Есть такая, на каждой площадке у нас есть а, кнопочка маркетинг, где вы можете на в слайдах посмотреть зака на каждой площадке, а, посмотреть маркетинг именно в слайдах. Ну и давайте... Перейдем, наверное, на слайды и разберем все наши, начнем с все наши преимущества нашего нашей компании и, конечно, маркетинг. Я останавливаю показ и перехожу к слайдам. Итак, наше самое главное преимущество это, конечно, что наша компания официально зарегистрирована, что у нас нет ни на одной программе абонентской платы. Стол открыт вход в любой стол, а старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Можно сразу заходить на два, на три стола. Это уже вы сами решаете как по какой стратегии вы будете работать и по какой стратегии будете вести свою команду. У нас работает трехуровневая партнерская программа в на основных, в основных площадках, что увеличивает доходы во много раз увеличивает ваши полностью доходы. Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Мы работаем, у нас есть внутренний перевод между партнерами. Мы работаем с FIRE кошельком Perfect Money и подключена касса Prey. Можно пополнять даже с криптовалюты. Какие программы у нас есть? У нас мы стартовали 23 сентября 2021 года, а наша основная площадочка это Идеал М-Мини. Вторая площадка, старт был 31 октября 2021 года, это Микромани. А 6 февраля 2022 года старт был площадки Макси. Это наша тоже основная площадка. Фабрика клонов, простите, пожалуйста. Фабрика клонов Мини и Макси. И Идеал М Макси, это 3 апреля 2022 года. Хорошая, крутая очень площадка Идеал М Макси стартовала. И здесь мы зарабатываем на этой площадке, ребята, миллионы. И Fast Track. это площадочка у нас 1 июня стартовала этого года. И 23 сентября будет старт новой площадки. Это интрига. Нам приготовила большой хороший подарок. Очень наша администрация. Ждем, конечно, нашего нашей старт этой площадки. Готовимся к старту. Итак, следующий это, конечно, будем разбирать маркетинг нашей. Моей любимой, да и не только моей любимой, площадки «Идеал М-Мини». Вход на эту площадку составляет 1500 у нас бизнес полностью управляемый. И риск в нашей компании а, вообще-то равен нулю. А почему равен нулю? Да потому что, ребята, у нас невозможно в наших матрицах потерять свои деньги. У нас с первого партнера или со второго партнера а, эти деньги, которые вы потратили на вход, они вам возвращаются сразу же на баланс для вывода. Итак, перед вами... 5 рабочих столов а шестой стол это полностью зарплата Ну как вы видите у нас и с первом столе есть зарплата и во втором и в третьем и в четвертом и в пятом а в шестом так вообще а шикарная зарплата <coughs> прошу прощения <coughs> итак на слайде здесь обращаю ваше внимание сразу, что на слайде расчет сделан 3 на 3. Если вы будете идти своей командой и пришел сам, приведи с собой три друга. Расчет сделан 3 на 3. Итак, первый партнер, когда приходит к вам, это на каждом столе он будет эти деньги идти в накопительный баланс. Ой, что я написала? Это первый, прошу прощения, первый. Первый и первый. Везде. На каждом столе это будет накопительный. Из третьего партнера, ребята, это будут идти переходы в следующий стол. На каждом столе первый и третий вам дадут переходы Следующий стол. А вот со второго партнера на каждом столе у вас будет идти а, ваша зарплата. И плюс будет начисляться ваши реферальные вознаграждения. Итак, первый партнер идет в накопление, а вот второй партнер пришел. А вам деньги сразу же, а полторы тысячи на баланс для вывода. Третий, как я сказала, дает переход на, за три во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит становится на это место, а ваши тысячи идет накопительный. А второй партнер, ну, как только пришел, встал на это место, вы 1000 рублей получили на баланс, по 1000 получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000 на баланс для вывода. Сработала третья линия, вы получили 9000. Третий партнер вам дал переход куда? Да, за 6 тысяч, первый и третий, 3 и 3 это 6 тысяч. Как вы видите, что нет ни о каких отчислений на развитие нашей команды. Нет отчислений ни на администрацию, никуда. Все четко деньги идут от партнера к партнеру. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол и пришел, встал на это место». Это 6 тысяч идет накопление. А вот второй партнер, когда закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место, первое, что это, конечно, ваш реинвест этого стола летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь? Вы можете выставить под своего партнера. Вы можете выставить под своего клона. А это уже все по желанию, партнера, ва, ва, ваше желание. И вы получаете сразу 1000 рублей на баланс для вывода, по 1000 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000. Сработала ваша третья линия, вы получили 9000. Итак, ребята, вы всего прошли 3 стола, да? И у вас на балансе сколько? 13 тысяч только с этого, 13 с третьего, и полторы тысячи у вас а, с первого стола. Сколько будет? 27 с половиной тысяч. двадцать семь с половиной тысяч вы только прошли три стола. А дальше еще больше. Итак, вы перешли за 12 тысяч куда? В четвертый стол. Как только первый партнер закрывает свой третий а, стол и приходит становится на это, вам 12 тысяч идут в накопление. Второй партнер вам дает 7 тысяч на баланс для вывода, по две с половиной получает ваши спонсоры и вторая линия сработала, вы половиной на баланс. Сработала третья линия, вы получили 22 500 рублей. Только с этого четвертого стола вы заработали 37 тысяч. Закрыли свой первый стол, закрывает ваш первый партнер, приходит а вам 24 тысячи, идет накопление. Второй партнер пришел, а у вас сразу же клон летит, куда? В третий стол по броне вашей, куда вы выставите бронь, туда станет ваш клон. Сработала ваша, вы сразу получаете по 10 тысяч, по 3 тысячи получает ваши два спонсора. Сработала ваша. Вторая линия, вы получили 9000, сработала. Третья линия, вы получили 27. И плюс еще 2000 идет в накопление. Потому что 24 и 24 это сколько? 48, а нам нужно 50 тысяч на автопокупку 6 стола. Это полностью ваш стол зарплатный. И поэтому 2000 идет на накопление. С накопительного баланса снимаются все эти 50 и у вас автоматом покупается шестой стол за и так первый партнер приходит 35 на баланс для вывода а за 15 у вас идет активация площадки идеал м в... макси а второй партнер вам дает что? 50 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, вам 50 тысяч на баланс для вывода. Итого, только одно ваше бизнес-место. Заработало 244 тысячи. Отлично? Да очень хорошо. Очень даже хорошо. Итак, следующий. Это наша программа. Которая... «Идеал М» Макси – шикарная программа, которая дает огромные возможности, ребята. Нужна вам квартира. Да поработали здесь, на этой площадке, и купили себе жилье. А, нужна вам машина? Да поработали, купили себе, а, пожалуйста, машину. Что хотите, вы можете всегда а, заработать на этой площадке. Я не говорю, что вы можете сразу же за один месяц пройти все эти шесть столов. А, никто вас не торопит, никто вам на горло не наступает, никто вам сзади а, не толкает спину. Вы спокойно работаете, Раз... сегодня поработали, завтра поработали. Вы работаете из дому. Когда есть у вас время, тогда и вы работаете. Развиваете, <как> прошу прощения, свой бизнес. Поэтому, если вы даже пройдете все эти три стола, за, три... за шесть столов за три месяца, допустим, даже за три, за четыре месяца, да, это супер. Супер, даже за полгода вы сможете купить себе жилье. Это вообще, а если вы вообще пройдете за месяц, за два, все шесть столов, и вы сможете купить а, себе там квартиру, машину, да виват вам, виват, виват. Вам вообще салют будет во все а, колокола. Молодцы, просто будет супер, если вы за... пройдете все эти шесть столов. Но не так... здесь не так уж а, трудно. И можно, конечно, из своих накоплений можно не только выйти с площадки Идеал Мини, но и можно отдельно просто со своих домашнего кошелька взять и вложить 15 тысяч. Пусть вы эти 15 тысяч вернете со второго стола. Не с первого, а со второго стола они вам вернутся. А дальше будут идти... Только, только будут идти ваши заработки. Итак, первый партнер приходит к вам, становится на это место. Эти деньги идут в накопление. Алсу. где Откуда берутся деньги? В компании на выплаты. Здравствуйте. Откуда берутся деньги? Точно так берутся, как и во всех компаниях, во всех проектах, которые находятся в интернете. Деньги берутся. Это партнерские программы, где деньги идут от партнера к партнеру. Смотрите маркетинг и сами увидите, откуда берутся выплаты. Выплаты, деньги приходят в компанию и в матрицу от новых партнеров. Второй партнер, у вас это 15 тысяч идет накопление. А вот второй партнер, когда пришел к вам и стал на это место, а вы сразу 15 тысяч вам на баланс для вывода. За 10 у вас активируется фабрика клонов. Это будет ваш третий заработок. Здесь вы будете на этой площадке получать не только по маркетингу, плюс реферальное вознаграждение, но плюс еще будете двигаться со своим, своими клонами. Клонами своих партнеров вы будете продвигаться на площадке фабрика клонов за 10 тысяч. А вот третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти 30 тысяч у вас идут накопления. А вот второй партнер, когда становится вам на это место, в 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 получает ваши спонсоры. Два а как только сработала ваша вторая линия, это три партнера, вы получаете 30 тысяч на баланс для вывода. Сработала ваша третья линия, это 9 ваших партнеров, вы получаете 90 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер вам всегда дает переход куда? Да, в следующий стол. За 60 тысяч с первого партнера, 30 из третьего партнера, которые идут в накопление. Это 60 тысяч на... Автоматом покупается третий стол. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол. Эти 60 тысяч идет в накопительный баланс. Второй партнер приходит. Ваш клон по вашей броне. Это реинвест вашего стола летит. Куда вы выставите бронь? 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 получает ваши спонсоры. Вторая линия. Сработало, вы получили 30 тысяч. Третья линия сработала, 90 тысяч на баланс для вывода. И третий дает партнер переход за 120 тысяч куда? В четвертый стол. Итак, вы всего лишь прошли сколько? Три стола. У вас 130 и 130. Это 260. И с первого стола 5 тысяч. 265 тысяч только всего лишь с трех столов. А четвертый стол, как только у вас закрывает свой первый партнер, закрыл свой третий стол, он пришел и стал на это место. У вас 120 идет в накопление. Второй партнер приходит и становится на это место, вам сразу же 70 тысяч на баланс для вывода. А сработала ваша вторая линия, вам 75 на баланс для вывода. А сработала третья линия 9 партнеров, это 225 тысяч сразу же на баланс для вывода. А да, как только стал вам второй партнер сюда, еще ваши спонсоры получили по 25 тысяч. Два спонсора. А третий партнер вам дает переход за 240 тысяч в пятый стол. Первый партнер пришел, это 240 накопления. Второй партнер пришел на это место, он летит за... 60 тысяч по вашей броне на третий стол. 100 тысяч получаете вы, по 30 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 90. сработала 9 партнеров, сработали а третьей линии, вы получили 270. Итого вы только с четвертого стола, вы заработали 460 тысяч. Третий партнер дал вам переход за 500 тысяч. Куда? Да, в шестой стол. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер приходит на это место. Вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер пришел. 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер пришел. 500 тысяч на баланс для вывода. Итак, ваше только одно бизнес-место. Заработало 2 миллиона 590 тысяч. Только ваше одно бизнес-место. А у вас будет не одно бизнес-место, так как ваши клоны, ваши реинвесты будут точно так идти вместе с вами, вместе с вашими партнерами. И точно так же реинвесты ваших партнеров будут закрываться. И вы только с одного бизнес-места за один круг. А вы будете этих кругов можно сделать до да, сколько хотите, хоть 10 кругов. Пожалуйста, зарабатывайте. Итак. Следующий, это наша площадочка, небольшая, это трек. это два независимых стола, которые отличаются единственным чем, это входом и, конечно, доходом. На первый стол вход 7, 7, 7, 7, 750 рублей, а на второй стол это 7500. Первый партнер приходит 750 на баланс для вывода. Второй партнер пришел, идет реинвест за спонсором. Третий партнер пришел 750 на баланс для вывода. Итого за один круг вы заработали 1500. Кругов этих можно делать. Сколько ваша душа пожелает. Столько можно и зарабатывать. Это линейно-шахматный маркетинг, ребята. Здесь никуда, ни в какие столы не нужно переходить. А все время крутиться на этом столе. А это точно такой же. Только у вас вы за один круг зарабатываете 15 тысяч. На какой стол заходить? Да это... Какие вам нужны э, доходы? На тот и заходите. Можно заходить сразу на два. У меня команды работает, зашли сразу на первый и на второй стол. И приглашают и зарабатывают до бесконечности. Все деньги идут на вывод. Как вы видите, нет никак, ни на одной площадке отчислений, ни на администрацию, ни админам, никуда. Нет нигде абонентской платы. Ни на одной у нас площадке. У нас и никогда не будет у нас абонентских плат а, в, в, вообще в компании. Есть такая социальная площадочка у нас. Это микроманим. Площадка у нас это, вход на эту площадку составляет 500 рублей. Здесь всего лишь два рабочих стола, а это стол выплат. Можно входить с 500 рублей. Открыт старт своего бизнеса, открыт вход в любой стол. Можно с любого стола, можно с 500, можно с 1000, можно входить из 2000. Это как ваша душа пожелает. А первые два партнера вам дадут переход куда за 10 рублей во второй стол. Как только закрыл свой стол, первый партнер пригласил себе два партнера, он приходит и становится на это место. Это тысяча рублей идет в накопление. Закрыл свой второй партнер. Он пришел, встал сюда на это место. Пригласил себе два партнера. А вы получили тысячу рублей. Третий партнер пригласил себе два партнера и пришел, встал на это место. Это за 2000 идет активация стола выплат. Как только первый партнер закрыл свой второй стол, приходит и становится на это место. За 500 рублей реинвест вашего первого стола. А за тысячи это ваш клон летит на площадку Идеал М-Мини. Если вас там нет, то у вас автоматом активируется первый стол. А если вы уже там есть, у вас выставлена бронь. И он станет ваш кон именно по вашей броне, куда вы выставите бронь. Эта площадка сделана в помощь тоже а, площадке Идеал Мини. Второй партнер, как только приходит, становится на это место, что сегодня у меня мышка плохо работает, 2000 получаете на баланс для вывода. Третий партнер 2000 на баланс для вывода. Итак, она очень маленькая, вы за один круг заработали всего лишь тысяч. но с 500 рублей это тоже хороший доход ребят И наша любимая фабрика клонов фабрика клонов а у нас здесь на этой фабрике на этой площадке две а программы, которые вход составляет, можно входить за тысячу рублей, можно входить и за 10 тысяч. Какой вход, такой и доход. На одной и на второй два рабочих стола, а третий стол это выплаты. Как вы видите, это семиместные столы. И плечи в семиместных столах все время идут куда? вышестоящему спонсору. А вот нижний ряд, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, нижний ряд семиместных, это полностью ваша зарплата. Итак, на фабрике клонов есть двойные брони. Вы выставляете брони в плечи, и как только приходит сюда первый партнер, а это, второй партнер становится под первого, и ваш клон Становится по вашей броне. Сюда вы закрываете своим клоном свое плечо. Это может быть партнер первого партнера. Это может быть ваш партнер. И за 1000 рублей летит ваш клон по вашей броне. А второй партнер, когда приходит, 1000 идет накопление. Третий партнер, 1000 на баланс для вывода. А четвертый партнер, 1000 идет на переход за 2000 сюда а, на второй стол. Итак, первый партнер 2000 идет в накопление, второй партнер 2000 в накопление, третий партнер это 2000 на баланс для вывода, и четвертый партнер это дает переход за 6000 в этот э, стол выплат. Здесь, ребята, Управляете бронями вы как хотите. Вы можете выставлять свои э, эти, э, клоны, которые будут лететь с этого стола. Вы можете выставлять под своих клонов. Вы можете выставлять под своих партнеров. Э, чтобы они двигались со из стола в стол. И тем самым приносили вам доход. Итак, первый партнер приходит, остановится в нижний ряд. Вам тысяча, за 1000 рублей летит клон куда на первый стол 5000 на баланс для вывода второй третий и четвертый ребята это все клоны летят по вашим броням в первый стол и по 5000 получаете на баланс для вывода Итак, за один круг вы заработали 23000 до да? И у вас сколько образовалось? Пять клонов, которых у вас вам нужно обязательно закрывать. И хотите вы, не хотите, но у работы непочатый край. Так что не, не думайте о том, что ваш клон закрыл, и там закрыл одно место, второе место, третье, вы там перешли, выйдет. но эти же клоны их тоже нужно закрывать. Они же этот клоны это тоже это деньги ваши, которые в, в заложены в маркетинг. Если бы они не были заложены, эти ваши клоны, то бы вы получили не пять тысяч, а шесть тысяч, шесть тысяч, шесть тысяч, шесть тысяч если бы эти деньги не были заложены по маркетингу ваших клонов. Поэтому здесь есть смысл закрывать, потому что это деньги ваши. Каждый клон стоит деньги. И закрывать нужно каждого клона. Ну и за 10 тысяч. Маркетинг одинаковые ребята. Первый партнер приходит, реинвест идет. По вашей броне можно выставить свое плечо. 10 тысяч реинвест. Второй партнер пришел в накопление, третий партнер 10 тысяч на вывод, четвертый партнер это в накопление 20 тысяч активируется автоматом этот стол, первый партнер в накопление, второй в накопление, третий 20 тысяч на баланс для вывода, четвертый Идет накопление за 60 тысяч, автоматом покупается третий стол. Первый партнер приходит, у вас клон за 10 тысяч летит в первый стол и 50 на вывод. Второй, третий, четвертый, это все полностью летят ваши клоны по 10 тысяч в первый стол, закрывают ваших партнеров, вашего клона по вашей броне. И плюс вам по 50 тысяч падает на баланс для вывода. Итак, за один круг вы заработали 230 тысяч. Это только ваше одно место. Это только ваше одно место. А у вас за один круг сколько? 4-5 бизнес-мест образовалось. И все эти, если вы будете заполнить, то каждое ваше бизнес-место принесет по 230 тысяч. Хороший маркетинг. Да шикарнейший маркетинг, ребята. Шикарнейший. Всем советую. Ну и, конечно, хочу вас, те, которые, ребята, еще не зарегистрированы, те, которые пришли в интернет за деньгами, мы приглашаем к сотрудничеству вести бизнес в нашей международной официальной компании.